такой экономика и капитал, то есть это основа-основ. Если мы говорим о финансовом прорыве, давайте еще раз про то, как устроена экономическая машина. Практически на каждом вебинаре я про это говорю. Повторением моего отучения, соответственно, нужно понимать, что если появляется какого-либо рода возможности, мы должны понимать, как устроена экономическая машина. Соответственно, экономическая машина устроена следующим образом. Всегда у нас есть в товарных отношениях, то есть у нас есть продавец и у нас есть покупатель. То есть у нас есть человек, который производит производят товары и услуги, и у нас есть покупатель, у которого есть определенные денежные средства. И вот первое, что нужно понимать, опять-таки, это не является ну, какой-то моей концепции, да, то есть много об этом распространяет информацию Рейдалио, есть ролик на Ютубе, как устроена экономическая машина. Итак, что такое экономика? Экономика это, соответственно, есть покупатели, есть продавцы. а При этом получается, что между ними происходят транзакции, происходит непосредственный обмен денег на товары или услуги. Вопрос транзакции, то есть общих трат, да. Ну то есть деньги, откуда непосредственно берутся. Это деньги, которые мы получаем в качестве заработной платы плюс кредитные деньги. То есть это, получается, глобальные расходы, которые непосредственно можем потратить. И если заходить в понятие экономика, да, то есть тотальные расходы являются ростом экономики. Соответственно, мы можем тратить деньги, которые производим сами. Или мы можем тратить кредитные деньги. Для экономики, для продавца, который продает товары или услуги, на него абсолютно без разницы, каким образом, ну то есть какими деньгами с вами непосредственно расплатится. И поэтому получается, что если мы говорим о том, что, ну, каким образом происходит образование цены, это общие расходы, общие траты, которые происходят в мире, делим на количество общих произведенных товаров или услуг в мире, да, мы получаем цену. Когда мы говорим про рынок, рынок какого-то какого -то товара, да, то есть, это совокупность всех продавцов и покупателей на этом рынке, это и называется рынок, да, то есть есть рынок автомобильный рынок, да, то есть получается общее количество произведенных проданных автомобилей и общее количество покупателей рынок автомобилей. Сельскохозяйственная продукция, общий рынок сельскохозяйственной продукции, рынок коммуниций, нефти, да, рынок ценных бумаг. То есть получается, что. Совокупность всех покупателей и продавцов в рамках единого продукта, да, который покупается, продается, который обладает определенными свойствами, да, идентичными которые позволяют его идентифицировать, соответственно, называется рынком того или иного продукта, рынком того или иной услуги непосредственно. При этом совокупность всех рынков, нефти, камудити, с недвижимости, фондового рынка, да, то есть газа, дизеля, то есть вот совокупность всех вот этих вот рынков и есть мировая экономическая машина. То есть экономика это совокупность всех рынков, да, которые, которые, в которые которых мы присутствуем. При этом на рынке, соответственно, совершаются транзакции между физическими лицами, между физическими лицами, юридическими лицами, юридическими лицами между собой, правительствами между собой и банками непосредственно между собой. Если быстро пройтись потому что такое экономика, экономика это совокупность всех сделок, купли продаж, которые происходят на рынке. Почему для нас это является важно? Когда происходит рост экономики, когда то есть, она начинает расти, тогда, когда, соответственно, очень много тратит.